Здравствуй, мир! Безусловно, безусловно. Сегодня мы говорим о моей, наверное, одной из самых любимых лыж. Это К2, Пинакл. Я ее тестил в черном цвете, но это невозможно не узнать. Я думаю, что я ее узнал каждый тестер, даже который ее до этого не тестил. Просто по катанию, по тем оценкам, которые можно поставить. Поехали! <музыка> Удивительная лыжа. Слава Богу, она не меняется, слава Богу, она делается, слава Богу, она существует. Слава Богу, до нее еще маркетологи не доросли. Вот. И я безумно люблю эту лыжу. Она мне очень нравится. Хотя, опять-таки, еще раз могу сказать, что она по каким-то статистическим показателям проигрывает очень многим моделям. Вот. Но общее ощущение от катания, от нее оно какое-то вообще фантастическое и реально я даже иногда на тестах каких-то открытых, когда есть возможность выбирать лыжи, брать любые кататься на них там несколько раз, там по но зачастую вот заканчиваю уже тестирование, ну говорю, что все хватит, иду и беру вот эти лыжи для того, чтобы просто вот по фану покататься ну, для тех, кто не в теме, для тех, кто видит это первый раз коротенько значит, лыжа очень сбалансирована во всем и она, значит, носок он и не жесткий, не мягкий, он именно вот такой некой середине, когда он обеспечивает хорошую маневренность при загрузке носа, позволяя уходить в короткий поворот, оставаясь глином. При этом он в той жесткости, которая уже достаточно для стабильного на скорости катания, и при этом еще отрабатывает неровности избитого катного склона. Серединка цепкая для контроля на жестком, то есть понятно, что она не даст той эффективности трассовой, как карф лыжи, Тут даже не надо думать, и у меня такие лыжи, вот я на них сижу, предыдущая модель старый 108, я могу на них прекрасно, кайфово спуститься любой черной жесткой трассы, но это не будет там резанная дуга, не будет карвинг. Вот. Но цепкости в них более чем достаточно При этом эта цепкость мягкая На поперечном скольжении Она комфортная, она очень маневренная Задник очень, с одной стороны, рабочий В него можно упираться, на него можно заваливаться Лыжа не улетает телевизор С другой стороны, вот в отличие от моих лыж Вот у этой версии уже задник доработанный То есть вот у этих лыж он клинится И в жестком снегу, в каком-то тяжелом снегу Да, в корке Лыжа становится не маневренно Очень тяжелая на управлении И вообще реально, я зачастую даже откатываюсь от катания и просто как-то спускаюсь безопасно все без фана то на этих лыжах у них задник реально с одной стороны жесткий рабочий на него можно упираться с другой стороны он не клинится он не цепляется он не создает проблем он легкий он маневренный какой-то вообще прыгучий лыжа при этом динамичная она вот фана она задавил задник, вылетела там прыгнул там прилетела она тебя поставила ровно на скорости она просто Летит, она парит Лыжа не требовательна на состоянии снега Она отлично работает на паудере Она отлично работает на севшем снегу, на разбитом Лыжа не требовательна к уклону То есть абсолютно четкий контроль на крутых участках Абсолютно четкий там фан на пологих каких-то местах Все хорошо с продольным всплытием Она реально работает Притом, вот, на мой взгляд, людям, которые экспертно Действительно мочат хорошо 105-й таре более чем достаточно Те, кто катаются на хороших уклонах, хорошем снегу 105-й таре более чем достаточно да, для тех, кому как бы, ну, новички все-таки контроль, скорость еще преобладает, да, но есть 118 такая же прекрасная все, вот больше я ничего про это лучше сказать, не могу то есть оверолл, общий ток о ней он очень положительный всегда был и будет, но как бы опять-таки могу сказать, что это лыжа, но она не для новичков. Но вот все равно она не для новичков. И это не для первых шагов. И это не тот вариант, что все-таки там трасса не трасса. Это уже, как бы, я бы все-таки к трассе уже отношения никакого не привязывал. Хотя, конечно, можно на ней и по трассе замочить хорошо. Но вот... Для тех, кто уже катает нормально, продвинутый, уже реально расстался с какими-то трассовыми там, границами, там, рамками, там, ограничениями моральными. Вот она прекрасная, она живая, она веселая, она скоростная, при этом она понятная, предсказуемая и надежная. Все, я пошел за следующими, ставьте лайки, подписывайтесь, пока больше катайтесь.